Всем привет, народ, с вами Артём, и вы на канале Хороший Гик, и видео не было уже... Два месяца! Охренеть! Два месяца просто, не было до Ладно, старой задержки тем месяц, но 2 это уже как-то очень много, и на него готовится обзор уже очень долго. Он медленный, поэтому проблема с монтажом выходит и начал на нем доделать. Ну так вот, а сегодня будет обзор на Huawei FreeBuds, модель Lenovo, и... Чуть меньше года она выходила а, вроде в июне или июле 2018 но они до сих пор имеют хороший спрос, и они очень качественные. И о них я вам сегодня расскажу. Погнали! Ну, ребят, и начнем с коробочки. Это вот такая шикарная белая коробень. Ну, ничего необычного, тут наушники, всякие функции. Она вообще никак не русифицирована и что довольно-таки плохо тут фокус где блин все очень-очень плохо с фокусом ну ладно она вообще никак не русифицирована что реально очень-очень и -очень плохо у них есть свое приложение вообще там под каждые наушники свое отдельное приложение с чего я офигел и под ховайфрибатс и под лайт версию и под honor и flypods и тоже подо всей там три где-то ну, вот так вот. Так, коробочка. Ну, надписи, штрих-кодики, проверки, имейники всякие, серийники. Открывается на магнитиках. Нас встречает вот такая вот замечательная женщина. Тут, опять же, сказано про все их возможности. У меня вообще, походу, да, фокус ничего не хочет делать. Так, ладно, с фокусом все не очень. Тут лежали наушники. Дальше эта штука. Тут очень все прикольно упаковано, открывается. Тут лежал кейс, о нем поговорим немного попозже. Эта штучка вытаскивается, обычная поролоночка, выбиваем в наушники, все, они в руках. Продолжаем. Дальше мы ее можем открыть и тут у нас проводочек, Type-C, и комплектные амбушюрки, и... и резиночки, правильно, даже наверное, ободочные резиночки, чтобы не давило на ухо, надеваются на пластик, будем их когда ближе рассматривать, я вам покажу. Амбушур в комплекте три пары, не считая основных, которые надеты на сами наушники. И две вот такие вот резиночки. Давайте-ка мы это пока отложим в сторону. Главное их сейчас не потерять, конечно. Вообще, а то это очень важная вещь. И также в той коробочке лежал type псишник Ну и тут вообще будет уже прям вообще интересно Это обычная документация, руководство пользователя. Ну, Такая прям-кипа кипа макулатура. Приличная. И зачем-то салфеточка. Не знаю, зачем-то салфеточка. Какая-то там карточка. Так. Ну, на коробочке, в принципе, все. Итак, кейсик. Кейсик черный с надписью Huawei. Фокус. Давай в этот раз возьми. Все окей, супер. Huawei, сзади у нас stay-шник и кнопка включения. Для, она так служит для подключения кейса. Открываем, тут лежат наушники, так же сверху, и загорается светодиодик, показывающий зарядку. Тут два контакта для зарядки, что удобнее, честно говоря, чем у AirPods, потому что у них он снизу, и это мешает микрофону, у тех уже слышно. И также лежат заглушки. Вспышку рублю, может да, вот. Со вспышкой мы видим все. Вот эти заглушки они нужны, чтобы наушнички у нас не включались, так скажем, потому что они чувствуют, когда они у тебя в ушах, когда нет. Так, фокус, супер. Ну, в принципе, в кейсике больше ничего. Также черный тайп что меня порадовало, реально он черный. Всегда в телефонах, во всем белый тут черный крутяк мне очень нравится. но ну, стандартный type полметра на обычный USB. И перейдем к самим наушникам. А вот у нас наушники. Они относительно длинные для... Ну, в отличие от AirPods, скажем так, но они в вакуумнике. Что мне очень понравилось, это шумоподавление, это круто. Но в то же время это и минус, потому что ты не можешь нормально разговаривать с людьми. Под, так как ты их не слышишь, из-за того, что они вакуумки. Комплектные резиночки надеваются вот сюда, то есть я вряд ли сейчас поддену. Ах, нет, подел вот. То есть вот эта резинка, она снимается, это чтобы тебе не давило на уши. Это очень полезная штука. Так, все, нет, не все, не надел. Контакт, контакты для зарядки это левый и твою мать. Вот это черная штучка, она как на телефоне, типа датчик приближения и все дела. Дальше. Так. Ну, правый, в принципе, та же конструкция. По микрофонам. Один микрофон здесь, и да вроде у них это все. Да, у них один микрофон, приближенный к арту, к арту максимально, что очень-очень удобно. Они сенсорные, что тоже очень круто, так как тебе не надо лезть в телефон, чтобы включить или выключить музыку. Правый наушник, два раза тапаешь по нему, он включает или выключает музыку. По-левому он вызывает голосового ассистента. Что обидно, работает только с Google. И никак по-другому. То есть Google Assistant и все. Я пытался его перепрошить на Яндекс или что-нибудь еще, но он не захотел. Он сказал, давай заходи в настройки, друг, и врубай мне Google. Но я Google не особо люблю, поэтому забил. Я, в принципе, голосовыми ассистентами не пользуюсь. Наушники по конструкции довольно-таки удобно сидят в ушах, вот эта штучка, она, ну как, штучка, это не назовешь, скажем, вставная часть, она полностью берет форму уха, по крайней мере моего, и довольно-таки хорошо сидит, вот эти штучки, они очень сильно помогают, и на чуши очень быстро начинают уставать, также присутствует надпись Huawei, и что я подметил за те дни, пока их тестил, очень круто то, что они полностью сенсорны. Ты, ты можешь бить не только сюда, но и порожку, и он тебе спокойно включит музыку, что довольно-таки круто. Он только что мне два раза обрубил за заразу съемку, потому что я по нему тыкнул. Так, что еще про эти наушники можно сказать? Зарядка, да. Заявлено то, что они работают 20 часов, с учетом того, что ты полностью зарядил кейс и наушники. В наушниках, кстати, по-моему, по 45 мАч. И в этом замечательном кейсике у нас 320 вроде, или что-то там, в районе этого. И они держат 20 часов, с учетом того, что они сначала на полном заряде работают, у тебя 4 часа. Ты их послушал, понял то, что они полностью сели, все, засовываешь их в кейсик, и они у тебя заряжаются 15 минут, этого хватает еще на час. Это очень удобная вещь. И 20 часов, да, они выдерживают. Я их не заряжал, наверное... Но вот как и купил, я их и не заряжал. То есть, у меня 2-3 уже точно прошло. Слушал я музыку активно. Не совсем активно. Я их просто ношу постоянно в ушах. Что меня, конечно, бесит обычного у владельцев аирподсов. Но немного понял, почему они это делают. Очень удобно звонить. Особенно из-за того, что они сенсорные. Ты можешь принимать прям с них звонок. Два раза тапаешь по левому. Это для принятия. И два по правому для... Как бы сброса. Это очень удобная вещь, но опять же, в них неудобно ходить на постоянке, так как из-за того, что они в вакуумнике создается эффект бочки. Это бум-бум-бум. И от любых абсолютно звуков, когда ты ходишь или что-то еще делаешь. И ты не слышишь окружающий мир практически. Было бы тут активный шум подавления, это было бы вообще просто. Очень и очень жесткая вещь. По зарядке, то есть они выдерживают, они удобные. Дальше. Э, вот они, заявлено IP54. Оно было тоже проверено, успел пойти ливень, и я их уронил в раковину. Они пока замечательно работают и справляются со своими задачами. Но еще то, что когда они вышли, писали в Twitter и Facebook, не помню точно, куда, много кто из обзорщиков, то, что они обрываются. Да, обрывы есть. И обрывы реально бесят, потому что они не то, что частые, но, там, может, два раза за день они у меня бывают, и это иногда подбешивает. Э, Задержек телефона вообще нет у них, что тоже очень круто, то есть все идет губы в губы на тех же видосах, и это очень круто. Подключал их не только к своему телефону, но и к другому, по-моему, к айфону. да, вроде к айфону. И там они тоже прикольно работали, точнее, прикольно, шикарно работали. То есть они подходят ко всем платформам, что очень круто. Качество работы у сенсоров, которые отвечают за все функции, сильно говоря, не очень. Потому что, мягко говоря, тут не скажешь, так как они более-менее справляются с задачей. Но иногда, очень иногда бывают затупы. Хотя, может, это больше я тупил, потому что думал то, что надо быстро два раза ставнуть, иначе подумать то, что там это два просто отдельных тапа, но нет. Тап, тап примерно с такой поочередностью все и не более. Два раза не надо, вот он их точно может почувствовать за один. И еще момент по кейсику. Так, ну... Те, кто держал в руке Apple или что-то подобное, понимают, как удобно открывать одной рукой, когда ты его просто держишь и хоп. Тут этого не получится, надо немного прервиться. У тебя либо вот такой есть вариант, либо вот такой. То есть тебе обязательно надо как-то это делать средним или указательным пальцем, и э, что очень сложно. Потому что он продолговатый и низкий, то есть тебе не за что ухватиться. Если ты хочешь открывать одной рукой, то вот именно, ай, надо вот это делать так. Также по магниту он не открывался, абсолютно ни разу не открывался, что очень и очень удобно. Точнее, что очень и очень круто, потому что у некоторых бывает слабый магнит, вы сами знаете, каких-нибудь китайских подделках, то есть, но при этом, что не очень хорошо, он закрывается с приличным таким щелчком, прям магнит очень хорошо это делает, справляется с этим. Петля у него вообще никак не хочет болтаться, то есть она не люфтит, ей хорошо. Дальше давайте о качестве звука. Качество звука приемлемое. Ну, при некоторых музыкальных композициях, когда врубаешь прям на максимальную громкость, они бывают похрипывают, но не более того. Басы и низкие частоты, да, молодцы. Низкие иногда даже прописки пропискивают. Что не очень круто, но я в основном музыку с низкими частотами не слушаю. Но это... если вы слушаете, то знайте. Низкие частоты иногда пропискивают. А басы, если это какие-то жесткие басы, прям бешеные, и у вас максимальная громкость, да, он будет у вас похрипывать, что не очень круто. Те же GBL, они GBL бац, которые, если я не ошибаюсь, которые вот недавние вышли, они будут в этом плане получше, у них качество звука круче, ну, это JBL, что с них взять, причем, притом цена у них практически одинаковая, JBL даже, по-моему, сейчас дешевле, тысяча не восемь где-то стоят, эти десятку. Про подключение, работает это так, я открываю сейчас кейсик, это у нас справа мы его засовываем сюда, это у нас слева мы его засовываем сюда, все, они отключились. Делаем так, все, они автоматически подключаются после первого подключения. Подключение происходит вообще очень-не очень просто. Мы просто берем, задерживаем 2 секунды кнопку, они включаются, их находим на вашем смартфоне или в любом другом гаджете и подключаем, все, после этого они автоматически смогут переподключ... ну, подключаться при открытии. Также главный вот этот минус блютусных наушников, которые есть в принципе у всех, если вы хотите их чему-то переподключить при поездке или куда-то еще при походе, лучше таскать с собой эту штучку по-другому, у вас этого никак не получится сделать, потому что без кейса эти штуки особо не захотят ни с чем другим работать, даже не особо, а в принципе не смогут, если у вас не подключены к вашему устройству, без кейса вы их не сможете переподключить. Также про то, как они упадают, это опять в эргономику. Зависит от того, какие амбушюры вы подберете, серьезно. У меня это заняло реально день. Я просто ходил, их тестил, таскал с собой эти грмы на амбушюрки, чтобы понять, какие мне нужны. В итоге, направо у меня стоит классическая, которая комплектная. А на левом наушнике у меня стоит амбушурка побольше. Я не знаю, как у меня так устроены уши, но это так, факт просто. Это так факт просто, чтобы вы понимали, как это работает. То есть амбушюрки реально подходят практически под любые уши. У меня вот пятилетняя сестра, она тоже спокойно смогла в них ходить на стандартных амбушюрках. Ну, ребята, все, в принципе. не больше ничего про наушники сказать, как не как-то наушники. И они не такие будут интересные, как какие-нибудь лекарства, у которых есть прям какое-то свое устройство. Ну, блин, серьезно. Это все, ребят, ждем новых видосов, смонтируется видос про моноблок, я его сразу же выложу, я сам задолбался его делать, это очень-очень утренно и долго, наверное, перейду, смонтировал на телефоне, чтобы это было побыстрее, хотя вдовить через зал реально, больше возможностей, она очень крутая. Ну, ладно, ребят, на этом все, всем удачи, всем пока.